вот такие змеи у нас водятся гадюка обыкновенная ядовитая не очень смертельная, если не ребенок, но хотя детей тоже Блин. детей тоже если они кусают в принципе не очень опасно спасти можно в больнице но неприятно говорят распухает потом конечность очень сильная и болит довольно долго они в целом не очень опасны сами на людей не нападают стороной поэтому их тоже можно обходить стороной но если они есть на участке это никому не нравится потому что там грудные дети могут ползать в траве и мало ли чем это все может закончиться и корову козу вот у нас у соседей козу укусила однажды гадюка и коза сдохла кошки и собаки от этого дохнут регулярно поэтому лучше их ловить и выпускать ловить можно вот такой рогатиной прижать к земле потом аккуратно схватить за шею все она безопасна вот. В целом твари очень полезные. Мы проводили опрос в нашей группе, что с ними делать, убивать, кушать, сдавать в приют. И 30% людей довольно кровожадные, говорят, убивать их надо. Но большая часть, 38%, сказала, что надо их отпускать и не трогать. Но отпускать надо куда-нибудь, не знаю куда. Сейчас мы подумаем, куда ее выпустить. То ли соседки с коровой, то ли соседям с детьми, я не знаю. Может быть, соседнюю деревню увезем. Пока нет.